Позвольте мне в вашем присутствии еще раз сердечно приветствовать президента Соединенных Штатов и членов его команды в России. In очень приятно, что президент принял наше приглашение. должен сказать, что Наши беседы, я бы так назвал нашу сегодняшнюю встречу по поводу двусторонних отношений, развития нашего взаимодействия на международной арене были весьма продуктивными и очень откровенными. And, uh, In the international arena, have been very productive and very, very frank. <laughs> <laughs> and uh, we discussed practically everything between the sky and the earth. Это энергетический диалог сотрудничеству высокотехнологичных областях, проблема расширения НАТО и взаимодействия НАТО и Российской Федерации. Мы говорили о борьбе с терроризмом. And uh, we discussed our cooperation in the energy sector, our energy dialogue. We discussed our cooperation in the high-technology sector. We also well on the problem of data expansion and uh, the development of relations between Russia and NATO. And, of course, we also addressed the problem of terrorism. And, of course, we also discussed The prospects for our cooperation on the matters of strategic stability. Я думаю, что президент согласится, сейчас скажет об этом. случае мне показалось, что наши разговоры без бумажек, что называется, в абсолютно открытой атмосфере были весьма продуктивными. Такие встречи очень I think that Mr. President will agree with me and he'll have an opportunity to say what he thinks on this. But I think he'll agree with me that our meeting in this forum, very frank meeting, without prepared statements, has been very productive and has been very fruitful. Uh, yes, it has. Uh, I, uh, I consider Vladimir Putin one of my good friends. Translate. I consider Vladimir Putin one of my good friends. Uh, like other good friends I've had throughout my life, we don't agree 100% percent of the time, but we always agree to discuss things in a frank and, uh, in a frank way. Every time I come to St. Petersburg he keep showing me more, more and more beautiful beautiful rooms. Каждый раз, когда я приезжаю в Петербург, он меня постоянно удивляет, показывает uh, красивые комнаты, залы, архитектуру. Поэтому я в мае месяце снова приеду к вам в гости. Мне всегда очень приятно побеседовать с вами. Я только что был в НАТО. Uh, Vladimir was my first stop after Prague uh, the mood of the NATO countries is this настроение стран Russia is our friend and uh, наш we've got a lot of uh, interest together. Очень много взаимного и интересующего обе стороны существует между нами. We must our in the war on Мы должны и впредь бороться с терроризмом. The of NATO is, uh, be by the и Россия должна приветствовать расширение НАТО. After all, there are uh, new nations on our border that are members of nations that are new members of NATO, but nations pledged to peace. Но, несмотря на то, что на границе с Россией есть страны и государства, которые вступают в НАТО, но они привержены и друзья мира и обещают от своего имени, что они всегда будут бороться за свободу. Но президент прав, правильно сказал, мы очень много вопросов обсудили. Our, uh, Я могу определить и констатировать, что у нас с нами, между нами и с Россией отношения очень и очень хорошие. Uh, Можно ответить теперь на несколько вопросов? Mm -hmm. Okay, — Окей, fine. Far away. — Пожалуйста. — Насколько далеко могут продвинуться, продвинуться российские американцы и партнёрства? И как вы оба отошениваете сотрудничество России с нами? Спасибо okay. Что касается партнёрства, то оно находится на очень высоком уровне. — As regards partnership, it is on a very level. — Мне очень приятно отметить, что, что не только не потеряно ничего, что было достигнуто за прежнее время, но мы развиваем дальше все, что было наработано предыдущими поколениями политиков и движемся вперед достаточно быстро, энергично и с позитивным результатом achieving new results, and we are moving ahead uh, very expeditiously and uh, very productive. And I'd like to stress, and this is a very important point, that the interests of Russia and the United States coincide not only in many economic fields, but they are also identical in many strategic areas. As regards our relations with NATO, let me say the following. As regards the expansion, uh, we uh, You know our position Мы well. we do not believe that this has been Но принимаем среднюю позицию президента But uh, we take мы принимаем the position taken by the President of the позицию президента средней Азии. Но мы принимаем Uh, по мере реформирования самого блока, uh, президент об этом тоже недавно говорил. Мы не исключаем углубление наших отношений с альянсом. As regards our relationship with uh, the alliance as a whole, uh, then as uh, they, the alliance keeps uh, transforming, and this is something that Mr. President uh, talked about recently, uh, we do not allow the possibility of deepening our relations with the Alliance. Of course, in the case if uh, the activities of the Alliance are in accord with Russia's national security. At least uh, within the group of 20, we are interacting, are cooperating in a very well way, in a very good way. Yeah, the Russian NATO Council is very important. But the strategy of NATO is going to be based upon the fact that the Cold War is over. Russia's a friend. And Russia's not an enemy. And I told the, I told the President, uh, as I was leaving the NATO summit, A lot of leaders came up and asked me to send their personal regards to him. And in terms of our bilateral relations, Uh, we'll continue to work to make them as, uh, as strong as they can possibly be. And there's a lot of areas in trade and commerce and energy that we're working together to make progress. Yeah. Yeah. I think yeah. it's only fair we uh, ask one American, Jim. Быть, it, uh, Jim's his name. Jim. <laughs> uh, thank you, Mr. President. The uh, population now knows uh, the U.S. captain is A terrorist who has the blood of many Americans on this hand for all this theory. Uh, how significant is you arrest? And since we see President Putin so rarely with President, if uh, we won't object if I ask President Putin a question as well. And that is, sir, has the US asked you to participate or contribute between military action in Iraq if it becomes necessary? And what is your view on that? Uh, Well, first let me say that... Mr. President, would you mind if... You... Oh, I'm sorry, yeah, please. I beg your pardon. Go ahead. Remember the question? Yes, sir. Okay. Okay. First part of the question was <laughs> sent to President Bush. And it was <laughs> the following. Now, we took the war in Nigeria, one of the biggest The Americans are holding him. And how do you think he's a in terms of fighting terrorism? господину президенту путину чтобы быть справедливым как вы считаете господин президент отношения ваши отношения в отношении к борьбе терроризм вместе с американцами и как это все дело проходит uh, Хочу ответить следующим образом, в первую очередь хочу поблагодарить президента Путина и его всех помощников, которые работают в области международных отношений, а, за их помощь, за их сотрудничество в борьбе с терроризмом. На самом деле второе, значит да, мы захватили uh, убийцу и он сейчас у нас. Uh, and the message is we're making, war on the, we're making progress on the war against terrorists. That we're going to hunt them down one at a time. That uh, doesn't matter where they hide. Uh, as we work with our friends, we will find them and bring them to justice. And America и Соединенные Штаты и Россия, и все те люди, которые любят и уважают мир, гораздо более сейчас находятся в безопасности, в результате каждого захвата каждого террориста. Мне очень нравится такой настрой президента Соединенных Штатов. I'm very pleased to see the mood the President of the United States is in. It is what we need actually. Let me assure you that we will work together and our work will be effective. Now there is something I'd like to draw your attention to. And we openly discuss this matter with our U.S. colleagues. We should not give a chance to anyone who is either engaged in terror. Or is supporting terrorism. As I understood, the second part of your question uh, concerned uh, has to do with Iran. We should not forget about those who finance terrorism. 2001, 16 We will not forget about Of the 19 uh, terrorists who uh, committed or made attacks uh, on September 11 against the United States, 16 are citizens of Saudi Arabia. We should not forget about that. Where uh, Osama bin Laden. Now, where has uh, Osama bin Laden taken refuge? They say, they say that somewhere between uh, Afghanistan and uh, uh, Pakistan. Мы знаем, что делает Мушараф для стабильности в стране, и мы его поддерживаем. Но что происходит и что может произойти с оружием, в том числе оружием массового уничтожения в Пакистане, у нас нет уверенности. Не забудем про это. We are not sure on that aspect and we should not forget about that. And we agree with the President of the United States and his colleagues who say that we have to make sure that Iraq has no weapons of mass destruction, destruction in its possession. Uh, diplomats uh, have carried out uh, a very uh, difficult, a very complex work we we the the and we do believe that we have to stay within the framework of the work being carried out by the Security Council of the United Nations. And we do believe that, together with the United States, we can achieve a positive result. As you know, as you know, our recent past gives us with example of that kind. And the level of uh, the level achieved in our bilateral relations between Russia and the United States gives us hope that we can achieve such results. Thank you all. We got plenty of cash. Thank you all. Thank you very much.